27-я годовщина Мане Раструб Самадхи Позолоченное напыление Агранка Ты соорудил раструб? Да Что могу сказать, так это то Что нам необходимо Сделать прорезь, в которую Может вместиться щепка мне нужно, чтобы она была на правильном месте. Поэтому ты примеряешь наружную форму, чтобы потом подрезать и подогнать по параметрам. Точно. Да, многое надо сделать. Итак, следующие шаги в преобразовании трубы. Я все еще пытаюсь сделать так, чтобы все подходило. Я собираюсь надеть это на инструмент впервые и посмотреть, сколько мне еще нужно убрать. Вот так. Все еще слишком много. Да, но это лучше, чем не хватало бы. И это верно. Итак, мы переходим к следующим шагам процесса изготовления. Спасибо. Если бы кто-нибудь увидел это, они бы ничего не поняли. Я не могу работать, прекрати. Тами, как основа? Пока отвратительно, Как будто в масле. Да. Вот на этом месте трубы мы должны постараться. Чарли, вот твоя труба. Как она выглядит, Чарльз? Сыграй на ней, нормально? Ну как? Все отлично. Вот эта вещь. Одиннадцать ночей или около того было задействовано на эту работу. Тэмми потратила все выходные. Да, она сказала, что это заняло у нее прилично времени, чтобы закончить работу. Отлично. И вот она перед нами. Просто супер. Очень хорошо. В ней много дыр. Да, на ней действительно много отверстий. Окей. Итак, мы собираемся поместить это на трубу и сыграть на ней. Уви услышать прекрасную и увидим... Поеду ли я в Бразилию или нет Окей Если мы сможем сыграть То я покупаю билет в Бразилию Хорошо, собирайся Насадка на трубе Все готово для проб Я вижу как минимум 5 деталей Которые нам надо разместить Сыграть бы на нем Отличный звук А какой раструб Утонченный и это точно. Отличная работа, Дин. Как-то так. Привет, Джон. Эй, hey, что у тебя? У меня новая декорированная труба, которая готова для покрытия позолотой. Мы еще на подготовительном процессе Два года мы работали над этой вещицей Близится срок, и мы заканчиваем работу сегодня Возможно, даже подготовим все для музыкантов Но сейчас мы не знаем, как поведет себя этот рубак Которую мы пытаемся закончить сегодня После двух лет упорной работы Здравствуйте Привет Как дела? Нормально Скотти Как дела? правда что сегодня твой день рождения сегодня мой день рождения мы идем на праздничный ужин да сегодня мы идем праздновать с днем рождения тебя спасибо ребята дэн несет ответственность за приготовление инструмента к напылению и за состояние инструмента после этого процесса. Чудесно. Сегодня вторник. Ты работаешь над этим с пятницы, с полудня пятницы, скорее с 10 часов. С 10 утра. Да. И всю оставшуюся пятницу, весь понедельник до вторника. И у тебя приблизительно осталось три часа. Так. Вот. Отлично, Дэн. Спасибо. Итак, я здесь, среди коллекторов. Мы собираемся сыграть на трубе Чарли. Вот эта труба. Мы можем увидеть пустое обрамление на кольцах для пальцев после напыления, которые решают многие задачи. Вот здесь получилось довольно хорошо, посмотри. Довольно ярко внутри, очень качественное серебро. Отлично. Майк. И как сейчас? Хорошо. Получилось хорошо. Мне нравится. Отлично блестит. Великолепное исполнение. Вы посмотрите на эту трубу из золота. Спасибо, Марк. Чарли, я надеюсь, ты отдохнешь в отставке. До напыления. После напыления. Гранильная работа. Это мой первый результат ставки. И эта бирюза вырезана из такого большого куска бирюзы Таксонской горы где-то пару лет назад. Кусочек должен быть вклеен, так как он еще не закреплен и болтается. Но не все так плохо. Я думаю, мы приноровимся и сделаем то же самое в третьем колечке. И для тех, кто ориентирован на техническую часть и хочет знать, как люди делают такую работу, вот маленький кусочек для выемки. Он был сделан с помощью алмазной буровой коронки. Например, вот такой, где внешний диаметр этой коронки подходит в точности к внутреннему радиусу кармашка, который мы произвели на станке первом кольце. Я взял кусок бирюзы, срезал где-то 10 дюймов и поместил на плоский круг. Так что он был идеален даже по толщине. Затем подрезал концы с правильным радиусом, чтобы все подошло под вырез. Я использовал алмазный напильник. Сделал это вручную, отпилив и подгоняя под нужный размер, длину и толщину, чтобы все совершенно точно подошло в вырез. Мы увидимся на следующей неделе. Будет довольно-таки забавно. Итак, мы находимся в камнерезной мастерской. И передо мной опал стоимостью 2000 долларов. Как вы видите, опал даже не белый. Он не отполирован. Он яркий и переливается различными цветами. Даже мой кот со мной согласен. Сейчас я закончил делать сырые надрезы там, где были трещины в камне. Вот сейчас у нас получилось больше кусочков, помельче. Далее мы соберем мозаику и образуем из нее своего рода кнопочку.